В Объединенном учебном центре ВМФ проходит цикл подготовки экипаж нового фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко». Экипаж нового фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» проходит обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Военные моряки изучают устройство корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения военнослужащие экипажа всесторонне изучит тренажерную базу учебного центра, на которой отработают действия в составе боевых расчетов. В ходе тренировок на современном комплексном учебно-тренировочном комплексе «Мостик-2000» военнослужащие расчета главный командный пункт, боевой информационный пост, штурман фрегата «Адмирал Головко» отработают задачи по выходу корабля из назначенного пункта базирования и прохода кораблем скости. В классе дизельных агрегатов личный состав электромеханической боевой части освоит навыки по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также отработает алгоритм действий по приготовлению корабля к бою и походу. На специализированном тренажерном комплексе «Регель» вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей обучаемого экипажа на практике изучат элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов. Эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях. Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходит обучение военнослужащие нового корабля, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в объединенном учебном центре ВМФ. Экипажи по большинству показателей будут готовы к эксплуатации корабля при выходе, заходе, в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.